Всем привет! С вами менеджер компании Минск Закар Захар Захаров. И сейчас я хотел бы затронуть очень актуальную тему на сегодняшний день. А именно, что ждет индустрию интерьерного дизайна в ближайшее время. Я не буду затрагивать все сферы деятельности, я расскажу лишь о той, в которой я сам компетентен. Это комплектация объектов мягкой и корпусной мебели. Буду честен, с поставщиками из за границы сейчас большая проблема и пока еще неизвестно на какой срок. Экономика тоже просела. Немного пораскинув мозгами, можно понять, что импортозамещение на сегодняшний день – это единственный выход из сложившейся ситуации. И к нашему счастью, у нас есть производство корпусной мебели, а также производство мягкой мебели, где мы можем делать очень качественную мебель премиум класса. Знаю, не все любят слово «реплика», но тем не менее, на неопределенное время итальянской мебели альтернативы нет. Поэтому, дамы и господа… Кому необходима качественная мебель по индивидуальному заказу или по вашему проекту – велкам!